Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях ландшафтный дизайнер. Здравствуйте, Роман! Большое спасибо, что приняли наше приглашение и решили ответить на несколько наших вопросов. Я думаю, что нашим подписчикам будет очень интересно. Итак, расскажите, пожалуйста, о наиболее частых ошибках, которые возникают, если человек самостоятельно пытается решить дизайн-проект на своем садовом участке. Ну, смотрите, ландшафтном дизайне, в первую очередь, это когда здания на участке и сам ландшафтный дизайн на участке, они разорваны между собой. Это одна из самых распространенных ошибок, когда они могут связать, при, даже при проектировании, при выполнении проекта ландшафтного дизайна, не могут грамотно связать существующие строения с самим участком. Строение стоит отдельно, а весь участок с ландшафтным дизайном отдельно. Вот это вот более основная ошибка здесь. Да, хорошо. А какими именно? Из-за чего возникают такие ошибки? Смотрите, что всегда пытаются сделать? Первое, это сделать сразу же полисадник возле дома, посадить цветы растения, сделать вертикальное озеленение дома, добавить крупномеров. И в итоге получается, что иногда просто там, как бы сказать, немного перебирают с растениями, Самое главное, что необходимо, самое главное, это повторять и стиль здания, и цвета, формы во всем ландшафтном дизайне, чтобы весь ваш, ваш участок он смотрелся очень гармонично. И когда мы рисуем визуализацию, когда мы рисуем визуализацию, всегда стараемся максимально показать плавный переход от здания к самому участку дальше. И еще что бывает, это просто когда делают неправильное зонирование. А скажите, пожалуйста, а что же такое зонирование? Ну, каждый же понимает по-своему, ну, допустим, здесь должна быть костровая зона, здесь должна быть зона для бассейна, то есть зона отдыха. Но что же такое правильное зонирование и почему это важно учесть? Да, совершенно верно, совершенно верно, это важно учесть. Мы всегда наносим на... В самом проекте у нас на эскизе нанесены все зоны. Все правильно вы сказали. Это зона отдыха. Например, такая зона отдыха там, где сейчас, допустим, нахожусь я. Это мангальная зона, зона барбекю. Это так, такие же идут зоны отдыха, как пруд, водоем, мостик. Там может быть также декоративный огород. Либо идут плодовые зона с плодовыми растениями. Здесь очень... Ну, как вам сказать, я вам в одном видео не расскажу, сколько существует участков отдыха, либо активного, либо обычного отдыха. Здесь лучше всего заказывать проект, и на самом проекте, на самом эскизе, под каждого заказчика мы подбираем индивидуально, потому что кто-то хочет цветы, кто-то хочет вечно зеленый из вечно зеленых гелиев, кто-то наоборот приехал из Сибири и еле ли не хочет. Поэтому код вот, каждого нам необходимо делать индивидуально. Хорошо, спасибо большое. А как быть в такой ситуации, если, допустим, жена хочет полисадник на всей территории, а при этом супруг говорит, никаких цветов, здесь должна быть зона барбекю, минимально только травка, но при этом есть еще и дети, которые хотят свою зону для игр. Как вы поступаете в такой ситуации, помогаете помирить абсолютно разные пожелания всех членов семьи на своей территории? Смотрите, на любом современном участке у нас хватает места, и я думаю, всем членам семьи, включая домашних животных, у них тоже должно где-то быть место побегать. Мы сделаем каждому индивидуальную зону, где они будут все вместе отдыхать друг от друга. Вот да. отдыхать все вместе, и также могут все отдыхать друг от друга. Есть специальные зоны отдыха со спортивными детскими площадками. То, что для детей... Есть то, что для мужа, допустим, это мангальная зона, зона барбекю. И также цветы, небольшой огород, то, что хочет женщина. Поэтому на современном участке можно расположить много зон. И все вопросы у всех будут учтены. То есть все клиенты у нас обычно остаются довольны. Здесь есть еще, смотрите, даже если у нас бывает... Участок небольшой, ну, например, вот сейчас мы в городе Сочи, и здесь участки земли достаточно маленькие. Все строения на склонах. Именно для этого мы делаем озеленение крыш. Мы делаем зеленую крышу для того, чтобы максимально эффективно использовать. Вот есть три 4 сотки, и на них вот, в основном стоят строения. И мы максимально стараемся использовать, и для этого мы делаем плоские крыши и озеленяем их. И на плоской крыше мы можем сделать точно так же зонирование зеленой кровли. И там точно так же может быть и газон, и лужайка, и мангальная зона. Крыши бывают эксплуатируемы э, с противопожарной защитой. То есть на крыше можно расположить мангал. Все, что необходимо. На крыше можно расположить спортзал. У нас есть такие объекты, я вам покажу, у нас есть в нашем портфолио объекты с зелеными крышами. И вот именно максимальное эффективное использование существующего пространства нам позволяет именно, так сказать, удовлетворить всех наших заказчиков полностью всех членов семьи а также наверное можно и на дачах делать такое же зонирование несмотря на то что на дачах мало соток можно максимально эффективно использовать территорию ведь так да на любом участке на, на любом участке именно для этого мы всегда делаем нам необходимо в первую очередь выехать на место составить первичное техническое задание после чего нам необходимо сделать проект ландшафтного дизайна и уже совместно со всеми заказчиками утверждать все зоны, что там будет находиться, что там будет расти, сделать дорожно-тропиночную сеть. Там еще есть технические нюансы, это автополив, это дренажные системы. Поэтому мы из любого участка, даже из небольшого участка, даже из клум мы можем сделать так, что это будет работать, это будет красиво, это будет эффективно и самое главное, это будет нравиться самим заказчику. Скажите, пожалуйста, а какой бюджет закладывается на ландшафтный дизайн? Сколько на это нужно денег? Все технические задания у нас являются индивидуальными и цена всегда является индивидуальной. Индивидуально для каждого стоит и сам проект ландшафтного дизайна. Если будет интересно, я позже расскажу, что в себя включает проект ландшафтного дизайна и почему за него всегда необходимо платить. Благодарю. Скажите, пожалуйста, а почему все же выгоднее именно обращаться к профессионалам для того, чтобы сделать ландшафтный дизайн своего садового участка, нежели самостоятельно, методом проб и ошибок пытаться облагородить свой участок? Ну, это достаточно дороже, если методом проб и ошибок. Во-первых, смотрите. Проект ландшафтного дизайна – это как проект на индивидуальный жилой дом. Можно построить дом без проекта, можно построить… Также можно сделать ландшафтный дизайн а озеленицы без проекта ландшафтного дизайна. Но методом проб и ошибок всегда выходит дороже. Почему? Все хорошо, все сделали, привезли грунт, уложили, забыли за дренаж. Либо неправильно выполнили дренаж. Соответственно, начинается подтопление, начинается записание почвы и растения гибнут. Второе, растение гибнет. Второе, растения требуют, каждое растение требует определенного состава грунта. Тоже необходимо подобрать. У грунта есть химический состав, там тоже много своих нюансов. Вот именно по всем этим причинам необходимо делать проект ландшафтного дизайна в обязательном порядке учитывать все нюансы. И еще самое главное, то, с чем можно столкнуться. Допустим, у нас 6 соток, из них 2 сотки занимает. Заказчик говорит, я вам буду оплачивать 4 сотки, а не все 6. Почему? Ну, там же дом стоит, там делать ничего не надо. Это не так. Оцениваются все шесть соток, полностью оценивается весь участок. Почему? Вот потому что именно здесь и начинается та самая главная ошибка ландшафтного дизайна, проекта ландшафтного дизайна, когда отдельно стоящее здание, коробка здания у нас не связана с нашим участком. Вот, и вот здесь вот возникает, то есть клиент не поймет, почему он должен платить за весь ландшафтный дизайн. И именно если сделали так, что вот сделали ландшафтный дизайн 4 сотки, эти две со ну, созданиями со стоят. В конечном итоге нет гармонии, нет ничего, и отсюда начинаются все ошибки. Начинают исправлять ошибки, начинают добавлять, делают еще больше ошибок. Поэтому самое главное, самое лучше просто заплатить за проект. Именно с этим проектом вы можете провести нормальный мониторинг, вы можете посмотреть, сколько стоит растения, сколько стоит высадка растений, сколько стоит уход за растениями, сколько стоит уход за вашим садом, какой интенсивности уход нужен за вашим садом, за вашим домом, за всем. Вот именно поэтому просто проект ландшафтного дизайна, как и проект индивидуальных живых строений это то, с чего необходимо начинать. Благодарю, Роман. Кстати, насколько я знаю, вы являетесь партнером фабрики дизайнерской мебели Орига мебель». И вот тем самым я хочу вас спросить, куда бы вы рекомендовали использовать нашу мебель? Да, смотрите, по поводу мебели. Да, мы действительно являемся партнером данной компании. И мебель, смотрите, садовая мебель, уличная мебель, она является частью... Частью интерьера, она является частью проекта. Ну, как минимум, я сейчас сижу на лавке. То есть, если бы ее не было, здесь участок для отдыха был бы неполный. В, в садовой мебели очень много подвесных. Это подвесные конструкции, это конструкции нового типа, которые мы устанавливаем и предлагаем заказчику. Это то, что у вас может стоять непосредственно на улице, Круглый год, ну, в данном, я работаю, наша компания работает по югу России. У нас здесь многое может стоять на улице круглый год. Еще есть мебель, которую можно вынести и после отдыха занести назад. Поэтому мебель, она является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна. Вы не оборудуете ни один участок ландшафтного дизайна. Если вы просто выходите, и вам негде отдаст и данная компания мне нравится, потому что у нее очень качественная мебель, и в частности та мебель, которая у нас для улицы, для использования на улице, потому что на улице мебель подвергается и солнце, и влага, и конденсат по утрам, и качественная, надежная мебель которую мы всегда рекомендуем, я оставлю ссылки на наш канал «Зеленая кровля», на наш сайт. Вы посмотрите просто, как на наших объектах можно использовать эту мебель и нужно использовать эту мебель. Если мы, к примеру, делаем зеленую крышу, мы подразумеваем, что мы выигрываем определенную площадь на участке клиента для отброса. И она именно служит для того, чтобы человек мог подняться и мог спокойно расположиться в удобном кресле. Может быть, это будет удобный топ топчан, либо в саду это подвесной хамак. Большое спасибо. Ну а теперь завершающий вопрос. Роман, какие бы вы дали три основные рекомендации нашим зрителям, для того, чтобы их ландшафтный дизайн все же стал не источником проблем, а именно поводом для радости на долгие-долгие годы? Первое. Проект ландшафтного дизайна. Второе. Человек, который это будет все исполнять. И третье. Обслуживание и уход за вашим садом, за вашим участком. При вот этих вот трех связующих, ваш ландшафтный дизайн и ваши растения вас будут радовать десятилетия. Многие растения многолетние. Многие пальмы живут гораздо дольше, чем мы с вами. Многие растения и живут. Многие растения не требуют частого ухода. Поэтому вот на вот этих вот трех проектах, грамотная инсталляция, исполнение и обязательный уход, мы с вами и остановимся. Большое спасибо, Роман, за такое интересное интервью, было очень интересно с вами пообщаться. Ну а вы, дорогие наши подписчики, если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете смело их написать в комментарии нашему эксперту, мы с удовольствием на них ответим, сделав еще одно интервью.